Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале «Честный юрист». В этом видео расскажу, что нужно знать о микрофинансовых организациях. Основным законом, регулирующим деятельность микрофинансовых организаций, является федеральный закон о микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций. В соответствии с статьей 2, названного федерального закона, микрофинансовыми организациями являются юридические лица, которые осуществляют микрофинансовую деятельность и сведения, о которых внесены в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании. Как следует из закона, все микрофинансовые организации обязаны быть в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра. Этот реестр ведет Банк России, поэтому микрофинансовая организация, в которую вы планируете обратиться, должна быть указана на сайте Банка России. На сайте Банка России также указаны микрофинансовые организации с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Эти организации внесены в реестр, ими будут заниматься правоохранительные органы. Наша задача – убедиться, что микрофинансовая организация легально осуществляет свою деятельность. Как видно, эти сведения содержатся в открытом доступе, и проблем с этим не возникнет. Также напоминаю, что в силу части 15 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения, которых внесены в Государственный реестр микрофинансовых организаций и юридических лиц, намеревающихся приобрести статус микрофинансовой организации, не может использовать в своем полном наименовании и сокращенном наименовании словосочетания микрофинансовая организация, микрофинансовая компания, микрокредитная компания, слово образованное сочетанием букв МФО, МФК или МКК, либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо, имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной настоящим федеральным законом. Юридическое лицо, намеревающееся приобрести статус микрофинансовой организации, вправе использовать в своем полном наименовании и сокращенном наименовании названные словосочетания в течение 90 календарных дней с дня государственной регистрации юридического лица либо с дня государственной регистрации изменений, связанных с наименованием юридического лица. В этот период организация обязательно должна быть включена в реестр микрофинансовых организаций. В случае утраты юридическим лицом статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего полного наименования и сокращенного наименования словосочетание «микрофинансовая компания», «микрокредитная компания», «микрофинансовая организация», слово, образованное сочетанием букв МФК, МКК или МФО в течение 30 календарных дней с дня исключения сведений о данном юридическом лице из Государственного реестра микрофинансовых организаций. Поэтому, проверяя легальность микрофинансовой организации, в первую очередь нужно смотреть не единый Государственный реестр юридических лиц, в котором могут быть не указаны сведения о том, что Банк России исключил эту организацию из реестра, а именно в реестре. Обязанностью микрофинансовой организации является членство саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Какую деятельность праве осуществлять микрофинансовые организации? Микрофинансовые организации вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном федеральным законом о потребительском кредите займе, а также выдавать иные займы юридическим и физическим лицам по договорам займа, привлекать, то есть самим занимать денежные средства в виде займов или кредитов, добровольных взносов и пожертвований. Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми организациями в рублях. Закон прямо запрещает выдачу микрозаймов в иностранной валюте. Что запрещено делать микрофинансовым организациям? Основными запретами для микрофинансовых организаций, на которых я бы хотел остановиться, являются выдача займов физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, под залог жилого помещения, доли в праве общей долевой собственности жилого помещения, Право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика, вытекающего из договора долевого участия в долевом строительстве. Поэтому, если вам предлагается оформить заем под залог недвижимости, то это очевидные мошеннические действия микрофинансовой организации. Но легальная микрофинансовая организация на это не пойдет, потому что в суде такой договор будет признан ничтожным. Поэтому они могут предложить заключить договор займа с другой организацией под залог недвижимости. Скорее всего, это будет общество с ограниченной ответственностью с похожим названием. Условия договора будут такими, что, скорее всего, вы лишитесь своей заложенной недвижимости. Тем более, если предлагается оформить договор дарения жилого помещения или доли. Якобы, это применение будет указано в Росреестре, и после того, когда должник выплатит заем, кредитор подаст сведения о выплате долга в Росреестр и жилое помещение вернется в заемщика. Такого не будет. Рост они внесут сведения только о договоре и дарении. Выдадут вам небольшую сумму в несколько сотен тысяч. Вы ждут год, чтобы у вас не было возможности оспорить сделку. И продолжат требовать еще какие-нибудь проценты. Причем через суд. В итоге не будет ни жилого помещения, ни денег. И такие случаи есть. И эти дела очень непростые. Потому что суды исходят из добровольного волеизъявления сторон и добровольных условий договора. Кроме этого, необходимо учитывать, что лица, которые таким способом осуществляют заработок, к этому готовятся. На любую экспертизу у них будет своя экспертиза. Поэтому учитывайте, что выдача займов под залог недвижимости микрофинансовыми организациями запрещена. И не заключайте договоров с посторонними организациями, а только с теми, которые указаны в реестре. В зависимости от того, какую услугу вы хотите получить от микрофинансовой организации, необходимо понимать ее правовой статус. Рассмотрим вопрос привлечения денежных средств граждан и организаций в виде услуги вклада в микрофинансовую организацию. Если вы видите рекламу микрофинансовой организации, предлагающую оформить вклад, это мошенническая фирма, так как вклад можно открыть только в банке. Микрофинансовые организации не являются банком, следовательно, оформлять вклады они не вправе. Если вопрос не стоит о вкладе, а предлагается привлечь денежные средства в качестве инвестиционного инструмента, необходимо знать, является ли микрофинансовая организация микрофинансовой компанией или микрокредитной компанией. У микрофинансовых компаний есть право привлекать средства граждан, не являющихся учредителями этой организации, в размере не менее полутора миллионов рублей. Поэтому, если в предложении фигурирует меньшая сумма, это повод задуматься. Микрокредитные организации, компании могут привлекать средства юридических лиц, а физических нет, в том числе индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют лишь взносы учредителей, если они являются физическими лицами. Эта разница очень важна и на этапе обдумывания целесообразности внесения денежных средств в микрофинансовую организацию нужно это учитывать. Также учитывайте, что вложенные микрофинансовую организацию денежные средства не застрахованы в государственной системе страхования вкладов. Следовательно, государство не вернет вам деньги, как это было бы в случае с банком. И еще, гарантия доходности, которую обещают в рекламе, прямо запрещена на рынке ценных бумаг. Если необходимо получить заем в микрофинансовой организации, необходимо учитывать следующее. Некоторые сайты в интернете сделаны специально на подобие действующих микрофинансовых организаций. Во время оформления заявки онлайн они просят оплатить комиссию. После оплаты комиссии отказывают от выдачи займа. Помните, что микрофинансовые организации не вправе взимать комиссию за оформление заявки. Некоторые такие поддельные сайты даже не берут комиссию, а только для одной цели – получить персональные данные заявителя. После того, когда он их ведет, Приложит свою фотографию, они отказывают выдачу займа, после чего от его имени оформляют заем в действующей микрофинансовой организации. Когда полиция начинает расследовать такие дела, то уже этих поддельных сайтов нет и концов можно не найти. Поэтому еще раз напоминаю о важности проверки микрофинансовой организации в реестре и внимательному отношению к своим персональным данным. Так как на микрофинансовую организацию, так же как и на банки, ломбарды, кредитно-потребительские кооперативы, распространяется Федеральный закон о потребительском кредите, они обязаны перед заключением договора указать предельную стоимость кредита в годовых. Если реклама обещает быстрый заем по 2,5%, то следует иметь в виду, что речь идет о ставке за один день. В месяц такая ставка составит 75% суммы за что касается выдачи займов через интернет, следует учитывать, что деятельность по предоставлению онлайн-займов могут осуществлять только микрофинансовые компании, заключившие договор с банком на проведение удаленной идентификации клиента, о чем указано в федеральном законе противодействии легализации отмыванию доходов, полученной преступным путем и финансированию терроризма. Это основные вопросы, которые я хотел рассказать о микрофинансовых организациях.